Ирина Анатольевна, и она расскажет вам о том, что это такое, какое значение это имеет при работе с персоналом, какие перспективы, чем можете вы заняться, как вы можете дальше использовать те знания, которые сегодня получите. Потому что, честно говоря, что такое наша сегодняшняя встреча? Это экскурсия по проблеме. Но того, кого нас заинтересует, он будет заниматься самостоятельно, изучать, вникать. И теперь у вас есть человек, к которому вы можете обратиться, который будет вам помогать. Вы согласны с такой установкой? Прекрасно. Итак, Вумса. Очень приятно. Спасибо большое всем, кто сегодня пришел. Так, главное не споткнуться, красный проводочек. Вы дали себе на самом деле сегодня потрясающую возможность узнать о том, что такое графология, как она может быть вам полезна в вашей дальнейшей работе, в вашей дальнейшей профессии. И сегодня я расскажу вам поподробнее об этом. Для начала представлюсь. Зовут меня Ирина Бухарева. Я дипломированный эксперт-графолог, руководитель Центра изучения почерка современной графологии. Это представительство Института графоанализа и Мессы Хочу вообще рассказать, почему графология, как я туда пришла, потому что область редкая, область необычная для нашей страны, по крайней мере, я не говорю здесь про Европу. Я как многие из вас воспитывались в обычной семье, где за меня решения принимали родители. И, естественно, было выбрано, что я должна пойти работать в Министерстве иностранных дел, что это престижно, что это очень здорово. Вот кто так считает, поднимите руку. Раз, кто так не считает? Раз, кто вообще никогда руку не поднимает, чтобы я не спросила? <свят> вот и мои родители тоже считали, что это очень-очень-очень здорово. Я получила образование и пошла туда работать. Да, престижно, все знакомые говорили, вау, здорово, ты там работаешь, а какая у тебя должность, я говорила, старший специалист. А сколько ты получаешь? Я говорю, тысячу, тысячу долларов, здорово, это такие большие деньги. Я говорю, тысячу рублей, <свят> не долларов, мне не верили. Но тем не менее работа престижная, работа в таком министерстве, казалось бы, такие люди тебя окружают. Но для меня она была не совсем моей профессией. Я это чувствовала, я это понимала. Очень много рутины и единообразия. Я такой человек, я понимаю всю суть, весь смысл работы, мне становится интересно вот Чем интересна графология, то что каждый почерк разный, и. Это включает свое мышление, заставляет себя думать и уже смотреть, как все это раскладывать. Что, почему, что движет человека. А, в тот момент я приняла для себя решение, что нужно уходить, нужно что-то менять, но куда идти, я точно не знала. А, и мне предложили командировку в Латинскую Америку в коста Рику. Вот кто считает, что здорово пожить в другой стране ищу, и еще видеть это получить, Кто не считает? А кто вообще никогда руку не пить? Я уехала туда, э, потрясающее место, но тем не менее, работает та же самая, перемена места, дислокации, проблему это не решало, и, кстати, очень сильные тропические ливни, то есть, провокающие так, что ни один зонтик вас э, не спасает. А, там же я натолкнулась э, на американском сайте на тест терапевтический, и это заставило меня задуматься, действительно ли это работает. И действительно, ли тем я путем иду, который почему-то направил меня в Коста-Рику. Наверное, видимо, мне нужно было туда поехать, чтобы понять, кем я стану в дальнейшем в своей жизни. Я тогда уже задумывалась над этим, но у меня был договор, и мне нужно было продолжать работать. Я вернулась в Россию и стала искать, где можно обучиться. Интернет меня почему-то отправлял на трехмесячные курсы в Казахстане. Я до сих пор не понимаю, почему на Казахстан. Но вычислав такую информацию, что многие спецслужбы, многие кадровые агентства доверяют именно графологическому методу, особенно в Израиле. Там очень эффективная служба безопасности. Если кто был, тот знает. И именно поэтому я выбрала наш институт и пошла туда обучаться. За обучение... Я заплатила достаточно большие деньги в тот момент, порядка тысяч долларов, плюс-минус. Да? Но это дало мне намного больше, чем я даже ожидала. Когда изучаешь графологию изнутри, у тебя складывается какой-то пазл, внутри происходит мозаика, и ты понимаешь очень многие вещи, очень многие, на очень многие вещи начинаешь под другим углом смотреть. И произошло так, что именно в тот момент у меня как раз-таки наложилось все-все-все вместе, все, что только может быть. Опять-таки, это та работа, которая меня не устраивала, которая ежедневная, на которую не хотелось ходить. Там наложилось еще сложнейший разрыв отношений с моим любимым мужем. И я приходила домой, и мне казалось, что все, дальше просвета не будет, уже жизни нету вытащила меня как раз-таки из этого графология. Именно мои учителя помогли мне понять вообще, кто я, что я, да, куда мне двигаться дальше. Я узнала о том, что если чуть-чуть корректировать свой почек, то можно меняться внутренне, можно менять свой какой-то путь, повышать эффективность своих личностных качеств. я начала с подписи. Мне нужно было продолжить всего лишь кончик. Вверх, вправо, в зону активности в зону будущего. Рука не шла месяца три, мне было сложно, честно признаюсь. Но потом стали происходить очень интересные изменения. и Во-первых, и во мне, и внутренне. Я стала увереннее, я стала понимать, что это мое. Я хочу после этого потянуться почерк. Я закончила, получила диплом. И вот тоже вам всем хочу сказать... Мы когда выпускаемся, когда получаем дипломы, нам кажется вау, вот все, теперь у меня все есть, я закончила, у меня есть диплом, я такой крутой специалист, и сейчас все работодатели, все захотят со мной сотрудничать, все э, будут, ну, я очень, очень здоровский специалист, но такого не происходит, то есть если вы сами ничего делать не будете, если вы не будете продолжать развиваться, то так, на этом все останется. Я тоже получила диплом и думала, графолог, это так здорово, это же так интересно, все же вокруг говорят, но ничего не происходило, понимаете, пока сам ничего не начинаешь делать, ничего не будет. И сейчас я руковожу представительством Института графоанализа Инессы Гольберг. Я регулярно, как вы видите, участвую в телерадиоэфирах, может быть, кто-то из вас видел, есть такие? такая недавно на России два по а, великим полководцам прошлого, буквально на прошлой неделе, был выпуск по «Бакратиону» и Маркладе Толи тоже с моем разбором о почерках а, Я пишу статьи, я публикую в журналах, я выступаю регулярно на HR-конференциях, на HR-форумах. Я являюсь партнером Сбербанка России, членом нп эксперты рынка труда, то есть мы с ними очень плотно сотрудничаем. И более того, я реализовалась также как поэт. Я являюсь автором книги Шарада, членом Союза писателей-переводчиков России. Поэтому это вот так вкратце мой путь, моя история. И давайте уже перейдем к нашему плану. Его здесь очень много, но тема у нас сегодня большая. У нас с вами целых два часа. Поэтому разговаривать мы с вами будем о том, естественно, что такое графология, для чего она вообще специалист УИЧАР, как ее там используют, что выбрать, анализ почерка и другие методики оценки, тоже поговорим, особенно 360 градусов, типирование, там тоже есть такие интересные моменты. Что можно узнать, естественно, по почерку, вот, кто вообще знает, что такое графология? одинокая рука. Потому что обычно ее говорят, что это наука о почерке, наука о характере, и на этом все заканчивается. На самом деле все намного глубже, и дело не только в характере. Очень много всего можно узнать при помощи почерка, в том числе поведенческие особенности, тип мышления, интеллект. Кстати, сегодня буду показывать, как его смотреть. Обязательно. Неблагонадежные склонности, которые можно увидеть, например, да, нанимая нями для ребенка, или охранника, нужно знать, тоже такие вещи. А Преимущества, которые дает вам как специалисту, как будущему специалисту зарабатывать на такой узкой направленности, тоже поговорим. Правила подачи почерка на анализ. То есть это не просто вы увидели графолога, а можно я вам распишусь, или вот у меня с собой черновичок тетрадочка, посмотрите, пожалуйста. То есть это все не годится. Мы с вами тоже поговорим о правилах. Поговорим об опасности как раз-таки анализа только подписи, потому что очень многие считают, что подпись информативна, на самом деле это не так. Три кита почерка покажу вам, форму движения организации. Это один из важных параметров. И, конечно же, Разберем с вами пример сотрудника от Кутюр, то есть как составляются вообще психологические профили должности, тоже покажу вам сегодня на примерах. Итак, графология — это метод психодиагностики личности по починку. Вот Кто знает, что такое психодиагностика, можете ответить. На сегодня один знающий человек, это очень здорово. На самом деле это очень много. Я считаю, что э, хорошее будущее, да. А психодиагностика это не просто определение характера, то есть это когда мы вскрываем поступки человека, лежащие на уровне подсознания. А вообще нам только сознательно кажется, что мы все контролируем. Это все не так. А нами всеми управляет наше бессознательности. Если кто-то знаком с психологией, то Зиггут Фрейд он считал, что соотношение сознательного к бессознательному примерно 1 к 10. В XX веке было выявлено, что это соотношение 1 к 40. И уже в наше время при помощи компьютерной томографии было определено, что 1 на 10 пятом на 10 шестой степени. Представляете, да? То есть один вы контролируете, а 10-5, 10-6 не контролируете. То есть все наши поступки. Вот как раз почерк, посредством мелкой моторики, которая передает все эти вещи на лист бумаги, позволяет нам скрывать вот эти бессознательные поступки, которые лежат на уровне подсознания и руководят человеком. Графология. Основана на взаимосвязи, как я уже говорила, головного мозга, нервной системы, психических процессов, подсознания и мелкой моторикой. И основывается: посмотрите, сколько всего. Да, психофизиология, психология, психиатрия, и типология, в том числе и Юнговская, Марис, Брикс, тоже сюда очень хорошо ложатся. А вообще, в каких странах используется графология, очень широко распространена в Европе. А, такие страны, как Германия, Франция. Кстати, во Франции 85% компаний на регулярной основе используют именно графологическую методику при подборе персонала, при оценке. А, это Италия, а, Венгрия, Дания. А, очень широко применяется в Израиле. Службы безопасности, я думаю, не нужно объяснять, да, насколько они там сильны. В Соединенных Штатах, в странах Латинской Америки, например, в Аргентине очень сильная школа. Я сейчас повышаю квалификацию у их специалистов, потому что невероятно сильный, сильный материал, невероятно сильные специалисты там. У меня больше европейская база, и вот хочется знать немножко больше, конечно. Кто знает, что это? Кто не знает. <решит> давайте попробуем я естественно я расскажу что это скажите сейчас что вы видите на этом квадратике опишите что это черно-белые кружочки что еще здесь квадратик что белый квадрат большой а ага. кто-то еще что-то видит Чередующиеся полоски. То есть смотрите, никто из вас не выделил какой-то отдельный кружочек. Выделили полоски, выделили много кружочков, целый квадрат выделили. Да? А, то есть гештальт переводится с немецкого как целостная картина или структура. Как раз на нее, на гештальт обирается графология, а, то есть, к примеру, а мы не судим по почерку по каким-то отдельным элементам, Там, вот очень часто вопрос, а я вот эту буковку пишу вот так, а что это значит, а вот отдельно ничего не значит, нужно смотреть всю картину почерка. То же самое, когда мы увидим руку человека отдельно, вот что мы можем сказать, когда мы увидим просто руку человека, о том, какой весь человек. По форме руки, да, там, может быть, линии посмотреть нет. Можно <смех> посмотреть на по руку, с понятным роста рука, И просто по форме можно а Просто рука? Можно, подробное... можно, да, посмотреть маникюр, к примеру, там, детская, она взрослая. Можно сказать еще, чем человек занимается, если у него рука какая-то там грубая мозоль, то он занимается физическим трудом, если у него рука более, такая, гладкая нежность, то, значит, физический труд ему не так люди. Можно. А можно сказать, такого роста человек, цвет глаз, волосы? Не хватит плен? Рост можно, да, немного? Ну, значит, рост можно. Ну, то есть, целиком человека нам увидеть будет сложно, если мы имеем только часть этого человека. То же самое с почерком. То есть, ни в коем случае, ни буква, ни подпись, кстати, как элемент почерка тоже рассматривается. Это все не информативно, поэтому нужна целостная картина почерка, и мы составляем в графологии так называемые графологические синдромы, то есть совокупность признаков, по которым мы уже судим, если у человека это качество, либо он отсутствует. Например, если мы говорим о таком качестве, как халатность, нам недостаточно будет, чтобы почерки просто слабый нажим, чтобы мы сказали, что человек халатный. То есть нам нужна еще другая картина, другие взаимодополняющие признаки, которые нам будут это говорить. А, к примеру, медленная скорость почерк это не по секундомеру, это просто сейчас не буду забивать вам голову что такое скорость графологическая это подвисающие буквы над строчками это какое-то размазанное такое движение да? то есть все вот это вместе в совокупности нам будет говорить о том что человек халатен то есть не просто нажим одного нажима будет мало итак здесь я выделила это одни из основных компетенций которые используются в HR-сфере для оценки кандидатов. Можно здесь да, представить. Все это очень наглядно можно увидеть при помощи почерка. Здесь у нас и умственные потенциалы, и стратегическое мышление, и амбициозность, развитие сотрудников, лидерство, коммуникабельность, способность влиять, способность убеждать. Вообще, как человек себя ведет в коллективе, да? либо на расстоянии вытянутой руки, его лучше не трогать, или он мешает компании, он харизматичный, он такой эмоциональный лидер, тоже, кстати, эмоциональный интеллект, можно смотреть, очень важное качество, сейчас очень большое внимание ему уделяется тоже компаниями, HR-специалистами. Это инициативность, это целеустремленность, активность, и вот такие некие специальные компетенции я здесь выделила отдельным блоком. Это психологическая надежность, насколько человеку можно доверять и психологическое благополучие. Почему оно здесь тоже идет? Потому что даже если человек работает там, где ему максимально комфортно, там, где он показывал наибольшую эффективность, если у него идут какие-то психологические сбои, расстройства, да, какие-то проблемы, там, стрессовые может быть ситуации, может быть депрессия, он не сможет максимально эффективно показывать себя на рабочем месте. Ему будет сложно, то есть когда человеку плохо изнутри, а, то он и во внешней деятельности не может максимально эффективно а, действовать. Так. А преимущество грапология, прям можете записать себя, очень сложно обмануть. А, то есть зачастую сотрудник, когда приходит на работу, его задача создать а, очень приятное себе впечатление, чтобы его взяли, чтобы его выбрали. Здесь может быть такая вещь, что есть такие, которые выбирают именно по наличию красного диплома. Здесь тоже могут быть свои подробные подводные камни. Есть личное субъективное отношение, есть психологические тесты, которые, в принципе, зная как, можно обойти. Но у нас был случай, тоже при приеме на работу, мы просили нарисовать рисуночный тест, тоже мы используем рисуночный тест, тест дерева. Кто знает о том, что это за тест? Знаете, да, примерно? И молодой человек, он купил себе книжку, он прочитал о значениях этого теста и принес нам рисунок, где были зачерненные огромные корни. То есть, по идее, корни – это основа, как человек стоит на ногах, как он себя позиционирует. И мы тогда смотрели, то есть там уже подозрение на психологические какие-то расстройства, психологические заболевания. Мы, естественно, его пригласили, стали расспрашивать, а что это, а как это. И потом уже выяснилось, что он просто хотел улучшить свои интерпретации. Здесь получается, что если как-то пытаешься искать почек, то делаешь хуже только самому себе. То есть можно здесь навредить. Подготовка заранее, да, тоже уже сказала, не обязательно личностное присутствие при анализе. Достаточно почерка, который подается по правилам, достаточно в принципе скана. Я работаю с некоторыми компаниями удаленно, то есть мы не тратим время на дорогу, ни мое, ни их, и финансовые средства тоже. Не теряет своей эффективности при повторном применении, то есть человек, когда он уже проходил какой-то один тест единожды, да, он уже думает, что а, я уже здесь все знаю. А, и у него может теряться внимательность, еще какие-то качества и даваться сбою здесь. При графологическом можно взять а, тот же самый почерк, можно попросить новый образец а, и уже посмотреть. И, естественно, точнее, детектор лжи. Кто знает почему? Можно. Можно. А, плюс смотрите, детектор лжи, он реагирует на любую эмоцию человека эти проводочки, да, они фиксируют эмоциональное состояние. Человек может изначально волноваться, потому что его уже туда посадили, на эту машину, то есть значит его уже в чем-то обвиняют. Может волноваться, показать свои эмоции и это выдаст машина. А плюс там есть разные способы тоже обмана. И если я не ошибаюсь, там и воды напиться, и какие-то булавочки себе э, в ботинки положить. Что-то такое я тоже слышала. И еще такая вещь, что два специалиста-полиграфолога, работая по разным методикам, могут выдать два разных результата. То есть один скажет воровал, другой скажет не воровал. Понимаете? Мнение могут разобраться. Графологи по какой бы методике они не работали, если это сертифицированные графологи, если это дипланированные, я подчеркиваю, не те, которые прочитали одну книжку и уже считают себя такими. Графологи надо учиться учиться долго. То же самое, как психологами вы не станете одну книжку. прочитать. читать графологи все равно сойдутся во мнениях. Какой бы методикой они не пользовались. Вот как раз. Дошли мы до интеллекта. Вот на первый взгляд, кто кажется умнее? Какой почерк? Левый, правый? правый. Левый. Правый. правый. Левый. Так, менее разделились. Правый на английском, сразу скажем, Левый на русском. Значение не имеет абсолютно. Мы независимо от языка, если только это не касается иероглифов. Потом уже сложнее, там больше как рисуночные тесты, но советую вам не заморачиваться с этим. То есть кто считает, что левый? Кто считает, что правый? Правый больше. А теперь вся правда об интеллекте. Как смотреть его в почерке? Высокий интеллект выдают упрощенные буквы уже выше уровнем, чем стандарты прописи. Они неподробные, у них есть своеобразные связочки, нитеобразные, как правило. Видите, что здесь происходит? Вот такого плана, да? Там быстрее скорость почерка, то есть беглость. Он течет, как река, вот для вас, что такое скорость хорошая. Не по секундомеру ни в коем случае, можно писать медленно и иметь быструю скорость почерки, наоборот. Это не физическая величина. Да, если мы говорим о низком уровне, здесь мышление подробное. Посмотрите, как подробно выписана каждая буква. Каждая мелочь важна человеку. То есть он будет подробно рассказывать. В 7.22 я проснулся, в 7.23 я пошел чистить зубы там, в 7-28 я стал готовить себе завтрак, вот эти ненужные мелочи, ненужные подробности. У кого интеллект высокий, он видит картину с высоты птичьего полета, он не будет зацикливаться на каких-то вот, э, травинках, ягодках, жучках, которые проползают. Он видит картину целиком и он может, он над ситуацией. А если мы говорим про того человека, чье мышление подробное, то он как раз таки он будет жучков, ягодки, вот эти все рассматривать. Ему это все будет важно. Каждая деталька, каждая мелочевочка. Но увидеть всю картину целиком ему будет сложно. У него детальное мышление. Вот здесь вот тактика чистая, стратегия. И знаете, чьи почерки? Как вам такой расклад? Считается одним из самых умных людей России. Поэтому непреклонность, поэтому. Плюс еще здесь, видите, углы и очень конфликтный почерк. Очень конфликтный. Он несгибаемый. Вот эти вот его. Выезжать за счет памяти на мелочи. То есть вызубрить там 33 дома советской энциклопедии. Для него это легко. За счет этого глобально связать все эти вещи между собой ему сложно. И Анджелина, кстати, почерк по мужскому складу. Вот, э, женский или мужской определить нельзя. Пол и возраст не определяются. По почерку мы эти данные запрашиваем. Потому что очень много случаев. И Арину Шарапову для сюжета мы разбирали. У нее почерк тоже типичный по мужскому складу. Здесь можно очень ошибиться. Есть а мужчины по женскому складу, они просто более мягкие, они а, больше на общение, они лучше с женщинами общий язык находят. А вот как раз таки хочу перейти к тестам, к опросникам, к интервью, да, вот эта субъективность. А Если мы возьмем, а, вот есть методики, к примеру, 360 градусов, кто такой знает, слышали? Есть еще, не помню, натолкнулась, недавно стала читать там. Оцените себя сами, подумайте и оцените себя так, как бы оценили вас ваши друзья. Кто считает, что это объективная будет оценка? Когда вы сами себя оцениваете, да, то есть вам может показаться, что вы такой-то, такой-то, такой-то, такой-то. А, а на самом деле люди вас видят по-другому, и вы тоже считаете, что люди о вас думают вот так-то, так-то, а на самом деле это по-другому. Вот здесь вот минусы. А, те же самые опросники, если мы возьмем а, те же самые типологии, очень много можно в интернете это все пройти, а, или еще как-то, то есть я читаю вопрос, знаю типологию вот это, знаю психологию, я могу себя примерно подстроить по тот психотип, который мне был бы нужен. То есть зная все это. Плюс такая вещь, ко мне тоже очень часто приходят на консультации, и они уверенно, уверенно мне говорят, что у меня такая развитая интуиция, ты смотришь на почерк, а там сенсорика. То есть абсолютно разное восприятие. Здесь вот с этим... У -у. Вот, кстати, да, то, о чем я говорю. Где интуиция? Как думаете? Сверху. Или снизу? Ниже, скорее, интуиция. Там платит по типу отчет по какой Так, кто считает, что снизу? Интуиция. Ага. Кто считает, что сверху? Возможность это все выявить еще на первых этапах. Вот здесь, например, почерк я взяла. Здесь мы говорим о конфликтности. Эта конфликтность явная. То есть она выражается и внешне, тоже ее можно увидеть, вот это выражение. Посмотрите, как выглядит почерк. Что можно здесь выделить? Я знаю, что вы многих названий признаков не знаете, говорите, как видите. Друг на друга отростки заходят, ага. Зачеркивания вот вот А, вот это. исправление, да? Ну, Все да. по Z почти разные. смотрите, слово без раздела, там по-разному это вариативность. Это хорошее качество. Хотя в его случае, с его конфликтами... Знаете, я, бы, я, кстати, могу показать вам шизофрению. У меня есть такое на компьютере. Вот, к сожалению, здесь у меня не вставлено, как она выглядит. Там разобранные буквы, они медленные и застывшие. Она немножко не так выглядит. Абсолютно. Если мы говорим... Да, смотрите. Очень записанный текст. Много, да, мало белого пространства, загруженная организация, загруженное расположение текста. А вот это вторжение, смотрите, она не просто доходит до строки, она уже даже под соседнюю строку. А вот эти выбросы, импульсивные, как агрессия. И самое, что здесь такое, а это тупоконечные нижние штрихи, как проявление уже физической агрессии, физической силы. Вот они. Вот здесь они заканчиваются. Вам тоже на вооружение. Вот здесь прям пикой такой идет. Видите? Вот они. То есть не заостренно, а резко обрубается что их идет. Да? Это что касается рисков. Дальше. А вот этот человек покажется вам тихим и ответственным, но он тоже конфликтный. Только у него а, не внешняя, у него внутренняя конфликтность аутатрексер, направленная на себя и потом уже вымещаемая на окружающих. Что здесь можно выделить? Сильный наклон и близко буквы. Сильный наклон, но буква не близко, на самом деле большое расстояние между ними. Острые углы, да. Сжатый, узкий. Это называется контракшн, когда вот такой законтролированный, да, нет воздуха. Это вот агрессия, которая направлена внутрь себя. Когда человек зажимает ее, он ее купит, он как-то пытается ее остановить, но все равно приходит предел максимума, когда она выплескивается. Плюс с ним очень сложно договариваться. Он вот сам знает, как, хоть это и неправильно. Понимаете? Также очень достаточно агрессивно реагируют на все эти вещи. А, хочу также рассказать о правилах подачи почерка. Да, то есть это ни в коем случае не где-то на коленочках, потому что не было удобного стола, вы там, да, и, может быть, папку кому-то подложить а, или чьи-то вот… А, иногда бывают такие запросы а, в основном из службы безопасности. Давайте мы вам будем приносить анкеты. Где написано фамилия, имя, отчество, вы будете смотреть, насколько человек благонадежен. Вот а, такие заказы я не беру, я отказываю. Потому что ну, это нелояльно и этого недостаточно. Какой бы профессионал ни был, то есть там процент погрешности очень большой. А, вот так выглядит лист, который подан по правилам подачи почерка на анализ: что должно быть? Давайте попробуем вместе выделить, что вы здесь видите. Возраст, пол, подпись, зрение, просто много текста, хорошо. Нам не важно на самом деле, что здесь написано, по содержанию ничего не определяется. Я читаю в самом конце ради интереса, что человек хотел вообще написать. То есть уже проведя анализ, я потом уже читаю. То есть смотрите, что здесь самое главное. Размер бумаги А4 – это наше жизненное пространство, наше жизненное поле деятельности. Здесь мы смотрим, как расположен текст, насколько человек хорошо функционирует внутренне и внешне насколько он адаптивен. Это обязательно. Далее нужно писать за удобным столом в спокойном состоянии. То есть вам должно быть удобно. Это не коленки, это не какие-то... Я, например, очень часто за рулем записываю, что то мне пришла какая-то мысль, какая-то идея. Я понимаю, что если сейчас не запишу, я забуду. Пока пробки, Москва позволяет. Я достаю и прямо на руле, на руле пишу. То есть можете представить, что там может быть за почерк. Очень важный параметр – это синяя шариковая ручка. Именно синяя, именно шариковая. Вот. А у кого есть какие-то записи? Наверняка же есть с собой какие-то тетрадки. У кого есть а, тетрадки с синей ручкой? Вот откройте сейчас тетрадки свои. Там где синий, Не черный, не еревую, а именно синий шариковый. А, и к себе привести. посмотрите на штрих, он у вас идет с переливами, а, синий, беловатый, голубоватый, опять синий. Кто увидел? Есть такое? Кто не увидел, там, вы, наверное, гелевые Или у вас ручка течет? А, эти переливы очень важны. Штрих – один из глубинных параметров. Вот то же самое, когда мы на подделке смотрим документы, а, на подлинность, тот ли человек писал. нет, штрих бывает разным. Может быть царапающий, он может быть теплый, он может быть такой шершавый, вот как раз когда «Любви к деньгам» мы говорим, особенно в нижней зоне. То есть это очень важно. А дальше, что обязательно? Текст должен быть любой. Главное, из головы нельзя переписывать, нельзя под диктовку, нельзя стихи. А, то есть, если мы переписываем под диктовку, мы в тексте делаем паузу. Делаем паузы не свои, которые отразятся потом здесь. А Если стихи, то они заставляют нас писать, да, располагаясь по строфам. То есть, опять-таки, мы не увидим полностью расположение полной организации. Что нужно указать? Пол, возраст, пишущую руку, то есть право и левое тоже важно, зрение, наличие каких-либо сильно действующих препаратов, лекарственных средств, может быть человек на лечении, или возможно травм, которые могут повлиять на письмо. И естественно ставится дата и ставится подпись. Подпись сама по себе, она одна не информативна. Но если ее рассматривать именно с почерком, то здесь можно очень много что увидеть. Так. Вот давайте посмотрим, правильно ли вообще дали на анализ. Что неправильно? Поля, ага. Мало те, про разлиновку вам не сказал, без разлиновки, никаких клеточек или Вот здесь отчетливо видно. Посмотрите цвет ручки. Черный, гелевая. Вот в таком виде иногда присылают кому просто интересно. Причем здесь фотографии. Я с фотографиями не работаю. При увеличении они растекаются, размазываются, качество плохое, там, особенно по WhatsApp. Можно я вам по WhatsApp не перешла? Нет, нельзя. Только высокого разрешения, либо живой оригинал. Это важно для анализа, для точности. Здесь тоже записи лекции, тетрадки, под диктовку письмо. Видите? То есть если бы здесь не было под тиктовку, если бы здесь не было строчек, возможно, текст располагался по-другому. Про подпись. Прям возьмите запишите себе, это важно. Что такое подпись? Есть у кого-то похожие подпись? Я здесь поместила. Вот это? Ага. Еще есть у кого-то? Вот это? Ага. То есть, смотрите, что получается. Подпись — это наша визитная карточка. Это наше лицо, вот то, кем мы хотим казаться окружающим людям, то, кем мы им представляемся. Она может, то есть ее можно выдумать, ее можно приукрасить. Да, вот посмотрите, даже сердечки пририсовывают, галочки, то есть по-разному. Могут быть цифры, может быть русскоязычный человек с англоязычной подписью, у меня такие случаи тоже были. Да? А подпись, в чем опасность, она может очень сильно отличаться от самого почерка. По стилю, к примеру, почерк с левым наклоном, весь зажатый, законтролированный, а подпись в правую сторону легкая, гибкая. Тогда человек, как он внутри, абсолютно другой. И составляя Два, портрет по два почерку и портрет по подписи, вы получите два абсолютно разных человека. То есть вот в чем здесь да, фишка. И подпись также не отражает всех нужных параметров для анализа. Вот вспомните руку, да, по которой всего человека не определяешь. Вот та же самая рука. Без почерка, без целостной картины, даже если одинаково по стилистике, а все равно не отразит. Давайте посмотрим, насколько здесь отвечаются, не отвечаются по стилистике. Вот, ну, Можно погромче? Вот, мне кажется, в первом случае архаичное написание букв, а во втором нет. То есть в первом? Классическое написание классическое написание. Во втором как почерк. Во втором более гибкий, более живой. Это художник, почерк художника. Это почерк человека с красным дипломом, гимо окончившую. Вот вам тему красным дипломом. Я не говорю о том, что это плохо, но как правило это дает сильнейший перфекционизм, который, если с ним не работать, если это все не снимать, очень сложно пометить в жизни тот человек привык получать лучшую оценку. У меня я тогда обучалась сама, у нас девчонки, которые получали четверку, и из-за этого у них не получался красный диплом, у них были просто слезы, истерики. Я это лично наблюдала, и мне было странно, и я не понимала. Ну, 4-4. Да, главное, как ты это потом в жизни применять будешь, потому что навыки наши, практика наша имеет очень большое значение. Помимо дипломов, дипломы важны, но навыки и практика. А здесь в целом, если мы посмотрим по стилю почека, вот такая же пара подчеркиваний, да, такая же вот сенсорная с этими уголочками, такой же прямой наклон, также все выписано подробное мышление. Здесь то же самое. Скорость, гибкость, вариативность, все то же самое. Вот посмотрите, вот здесь. Видите а вот, Если мы увидим такую подпись, что мы о ней можем сказать отдельно от почерка? Ну, размашистая, большая, в центре внимания ставит. Творческая личность. Творческая личность. Очень, очень много пространства в жизни занимает. занимает. Такая лидерская, активная. Да, с саморазвитием, желанием развиваться, вертикаль развита. Гибкая, живая, уверенная. Если мы посмотрим на почерк. Абсолютно другая картина. Неустойчивые буквы, мелкий размер сам по себе, они, видите, моделяют влево-вправо, влево-вправо. То есть на самом деле здесь очень сложно с уверенностью в себе, с самооценкой. То есть вот этой вот внешней уверенности, ее нету. Очень много колебаний 7-5 недель у человека. То есть сегодня так, а завтра он проснулся, он передумал, потом еще что-то. Положиться на такого человека сложно, он может просто сам по себе взять и забыть, взять и передумать. То есть вот сегодня он решил вот так, понимаете? Здесь то же самое, вот то, о чем я вам говорила. Прямой наклон, закрытый, а остальные почты, его даже прочитать сложно. Я до сих пор так не прочитала до конца, что здесь написано. Сама. Подпись. Право, легкая, тоже уверенная, нацелена на отношения, здесь гирлянда вот такое написание а здесь наоборот аркады, арочка то есть у нас здесь получится один портрет здесь другой то же самое здесь и здесь вот поэтому можно очень сильно ошибиться если отдельно анализировать почерк подписи то есть надо это все смотреть вместе а, интересная тема Форма движения организации. Есть еще вертикаль, горизонталь и глубина, то есть почерк у У него есть так называемое, как я говорю, 3D-измерение. Вот то, что вы наблюдали у себя, штрих, блокнотики, это одна из таких а, вещей. А, также есть еще такая картина почерка. Это основанная на форме движения или организации. То есть что-то одно из них всегда находится в доминанте и движет человеком. В данном случае здесь форма. Вот у кого красивые почерки, на первое место выходит форма. То есть важнее становится внешний имидж, человек уделяет своему внешнему образу очень внимание, важно, что скажут окружающие, но здесь идет в ущерб движению, в ущерб внутренней мотивации, которую он мог бы вот эти силы потратить на свою самореализацию и на свое развитие. Вот, например, вот здесь. Смещается акцент формы, видите, меньше читабельности, больше легкости, больше вариативности появляется. Что здесь с интеллектом? Высокий. Видите, вот они, упрощения пошли, траектории. Зачем ее выписывать полностью, да, если нужно сократить? Вот здесь уже движение. То есть у человека развита мотивация, он идет, он движется. Это очень хороший показатель. И вот здесь организация. Почерк мелкий, человек контровертивный. Как правило, организация выходит на первый план логическое мышление. Если мы говорим об этом, то есть очень а, четко структурированная организация. Видите, абзацы, строчки, все очень-очень пунктуально. И здесь тогда уже а, имеет а, значение, как человек организовывает, как он планирует. Это выходит его него на первый план. Так, кто знает, что это? Воронка. Воронка рекрутинга. Кто знает? То есть, смотрите, как вообще это происходит, как это работает. Вначале, естественно, осуществляется поиск. Чем больше источников, тем лучше. То есть, лучше, чтобы было такое объявление не сухое. То есть, когда мы и такая-то компания ищет такого-то, такого-то, такого-то сотрудника. Таких объявлений масса, там человек уже смотрит просто на зарплату. Должны быть еще какие-то мотивационные дополнительные бонусы. И здесь идет набор. А дальше, естественно, смотрятся навыки, смотрятся резюме, насколько подходит человек, да, составляется профиль должности должен быть обязательно. Вот об этом очень многие почему-то забывают. Мы ищем примерно какого-то такого-то, какого-то такого-то. К примеру, вот, я скажу, что я ищу юриста. Вам о чем это говорит? Ни о чем. Какого юриста? Что он будет делать? да? Что? какой области права вы будете? В какой области права? права? Опять-таки, да, более узко. Там пол, возраст. Возраст сейчас запрещен по законодательству, поэтому возраст не учитывается. То есть, опять-таки, юрист, юрист розет. Один будет прекрасным адвокатом, да, прекрасно вести дела в суде, а другой он прокурор, у него вот позиция обвинения в крови, он великолепно справился с должностью, а третий адвокат вот с бумажными, с бумажной работой. Он там лучше всего, он все выверит, все сверит, Опять-таки, да, это тоже очень важные такие детали, которые нужно обязательно уточнять. Да? Потом первичный отбор, собеседование. Да? Уже смотрится при первичном отборе, насколько человек адекватен, и туда ли он пришел, и затем. Очень хороший вопрос, да, а кем вы видите через пять лет работы в нашей компании себя? Очень хорошо работает. То есть можно сразу такие вещи увидеть. Да? Может быть, человек пришел просто кризис переждать. Да. Ну, у меня там свое дело, я к вам на пару месяцев, зачем тогда такого брать? Соответственно, вам через пару месяцев опять придется искать. Это деньги компании, это время компании. Это затраты времени того сотрудника, который занимается обучением нового сотрудника. Ему же нужно все показать, ему нужно все объяснить. А, то есть лучше всего, когда нанимается долго, да, у нас обычно нанимается быстро, а долго, то есть нам нужно закрыть какую-то должность. Вот сейчас прям срочно а, нам нужен какой-то человек, вот сюда, и мы берем у первого попавшегося, ну, вроде как подходит. Такого быть не должно, да. А, естественно, а вот здесь я советую смотреть уже почерки, вот, те девочки, которые у меня проходят обучение, они очень хорошо используют тропологию. А, кстати, те, кто у меня, получают самые высшие баллы у нас на экзамене в институте. Так что горжусь собой, не могу это не подчеркнуть. И потом уже, да, конечно же, испытательный срок и трудовой договор. Это тоже важно. Вот здесь, да, я вам уже рассказывала, анализ должностных обязанностей. Обязательно надо будет это провести. Про юриста, да? Я думаю, понятно. Кого берем, какой диплом нам нужен, какой институт, какое образование должно быть, да? Примерный, как это называется, аватар. Если вам так будет проще, наш психологический профиль. Обязательно мы составляем. Какие психологические качества? А, то есть, если это, там, айтишник, нам не обязательно, чтобы это был лидер компании, да, чтобы он вел за собой людей, нам нужно, чтобы он сконцентрировался на мелких деталях и уже выполнял свою работу ответственно. Личностные компетенции, естественно, да, и уже анализ данных, кого мы выбираем, кто нам наиболее подходит. Вот здесь пример. Мы искали как раз таки на должность IT-специалиста вот так на скидку по почерку как думаете кто бы нам подошел? первый, второй, третий? третий первый так кто за первого? Ага. кто за второго? Ага. за третьего кто? разделились примерно по ровну мнения. Давайте определимся с тем, кого мы ищем. Творческого. Творческого. То есть область IT это творческая область. Есть, а да. Нам нужен компьютерщик, который будет... Ищем. Да, да. Показали. Кстати, очень многие выбирают именно it Recruitment, если кто тоже задумывается об этом. Вот, было бы полезно, да, им тоже. Это все знать. То есть, что он у нас делает? Он занимается системным обеспечением. Да? Соответственно, да, что это должен быть человек? математический склад ума. Математический склад ума. Угу. Четкий исполнительный. Четкий исполнительный. Угу. Ответственный. Пунктуальность нам важна. Общительность. Не обязательно, да. Ему не обязательно ввести компанию. Вот. Я вижу, в принципе, это не вооруженным глазом. А здесь психограмма. Кто знает, что это? Цвета, к сожалению, в этой презентации только голубые были. А вот это показание, а здесь выделена компетенция. да, то есть, внимание к деталям, умение концентрироваться, усидчивость, пунктуальность, терпеливость, внимательность, детальность, да, и практичность. А по этим показателям, то есть, чем ближе к концу круга, тем ярче выражено у человека качество. То есть, посмотрите, это первый кандидат. Вот, голубенький. Это второй. И это третий. Кто нам подходит больше? <смех> вот это первый, это второй, это третий, вот здесь шпаргалка. Второй, вот сейчас я верну почерки назад. Вот этот человек обладает наибольшим потенциалом для лучшей эффективности на этой должности. То есть выбирая из этих трех, выберем этот. Этот тоже неплохой, но этот более экстравертный. И этот будет пытаться диктовать свои какие-то правила, свои условия. Нам нужно, чтобы он тихо сидел, занимался ответственно своей работой. Этот не усидчивый. Его проблемы с концентрацией внимания, его только на краткосрочные проекты. Вот там ему будет хорошо. А здесь долгосрочный, он усейчивый, он ответственный, он постоянный. Да? То есть вот такая картина у нас получается. Еще раз, Психогромка. Здесь не обязательно до 200, можно до 10. То есть оценивать. Можете делать горизонтально. Я делаю вот, вот таким образом. Мне удобнее так. То есть что ближе? К этим краям, то она больше подходит. Точно так же я раскладываю типологию Майрис Брикс. Точно так же идет по такой системе. Вот по поводу заработков. У кого такие планы по окончанию института? Заработать. Много Зара... денег. Что? Много денежек получить. Много денежек получит. Все хотят много денежек. А, такой вопрос. Что нужно, чтобы иметь много денежек? Хорошие коммуникативные навыки. Хорошие Связь. коммуникативные навыки, да, эмоциональный интеллект, да. Связи. Связи. Опыт работы. Связи мне больше нравится вариант. Связи больше нравится да, Опыт работы. Как можно получить опыт работы, если для работы нужен опыт работы, на который ты получишь опыт? Вот как, а как раз-таки раз раз видите, об этом и речь идет. Да-да-да-да-да. Можно. Есть разные способы, опять-таки, связи <после, после выпуска, да, пойти к знакомым за хорошей практикой, за хорошей характеристикой. Сейчас очень многие открывают свой бизнес, и HR одни из самых востребованных в нашей области. Но, ребят, смотрите, какая вещь. Вот сейчас общаюсь со многими HR-директорами, со многими директорами компаний, выступая у них на HR-конференциях. Такая вещь, что на данный момент времени, я не знаю, что будет, когда вы закончите, сейчас идут тотальные сокращения. Оставляет самых лучших, самых опытных, самых специалистов, тех, в которых нуждаются. Айтишников, кстати, вот, без них никак, к сожалению или к счастью, не знаю. А среди hr тоже сокращают буквально на половину, на две трети. То есть, чтобы такого не было, ценится и получает денег много тот специалист, который, во-первых, умеет себя грамотно продать, имеет хорошее образование а, и узкую специализированную направленность. То есть, когда вы масса, у вас много таких, у вас зарплата меньше. А когда вы выделяетесь, к примеру, а, да, знания графологии, то есть вы можете намного более точно определять, что это за человек перед вами. Вам не надо его видеть. Да? Вы специалист уже выше уровня. Вы можете дать максимально точные результаты. Вы можете сэкономить время и деньги компании и заработать на этом себе. Понимаете, о чем я? Вот как раз правильно сказали по поводу да, опыта. То, что работодатели требуют... Молодого специалиста с опытом, 20-летним, двадцатилетним, но тем не менее. И оно вот так вот идет, идет, идет по кругу. А где его взять, если без опыта не берут Опыт все нарабатывается в процессе. И это нужно учесть. Образование — это очень здорово. Вы получаете тепло, действительно думаете, что вы такой один уникальный, а таких много, таких миллионы на рынке выпускают. То есть надо чем-то, во-первых, выделяться, отличаться и обязательно заниматься саморазвитием, повышением своих квалификаций. То есть, казалось бы, несмотря на мое, уже такое достаточно сильное образование, на мои достижения и телевидения, и радио, и журналы, и прессы, и много-много-много-много всего, я до сих пор учусь сама. Сейчас повышаю квалификацию у аргентинских специалистов. Я хочу знать больше, я хочу быть сильнее, я хочу быть выше уровнем еще выше. Это, наверное, моя часть перфекционизма, которая иногда бывает в плюс. Поэтому вам тоже это важно знать. А что вообще вам дает графология, если вы будете ее изучать? И у тебя многие вещи а, ты буквально переворачиваются. То есть ты начинаешь на жизнь по-другому смотреть. И в процессе обучения меняется почерк. Вы развиваетесь, почерк следует за вами. У нас в институте, вот среди всех, кто обучился, среди моих коллег, я не знаю ни одного случая, у кого бы такого не было. Вот серьезно вы говорите. Да? Опять-таки личная эффективность, переговоры, там, сервис, продажи. Но ну, здесь можно очень-очень долго этот список продолжать. Тех, кому интересно, приглашаю к себе на обучение. Вот с Александром Ивановичем мы тоже сегодня поговорили на эту тему, а если получится так, что наберется группа от 15 человек здесь, готовая платить, я буду приезжать сюда. А Так, следующая группа у меня стартует в сентябре. Я обучаю онлайн, вот так выглядит наш виртуальный класс. То есть здесь мы разбираем почерки, у нас теория, практика. Здесь у нас чат, вы можете задавать вопросы, все видеозаписи вы получаете обязательно. Раз в неделю занимаемся по три часа. То есть это виртуальная наша доска, есть материал. Вы получаете коллекцию почерков в институте там 102 почерков. Можете смотреть, перелистывать, пытаться найти одинаковые, <laughs> если получится. И а, да, естественно, удобный чат, сложение признаков. То есть все психологические подопленки, мы с вами все, все, все разбираем от и до. Начиная с мелочей, которым раньше вы... Даже внимания никакого не придавали. То есть вы считали, ну, просто они не знали об этих признаках. Там все намного глубже, чем на на и так далее. Весь учебный материал, естественно, предоставляется. У нас мы пользуемся таблицами, я обучаю, естественно, как ими тоже пользоваться. Это моя обратная связь, я на связи всегда мой практический опыт и, естественно, приятный голос преподаватель Преподаю я это приглашение в мою группу. Это что касается, да, естественно, диплом института. У нас три курса по пять месяцев. То есть вы сдаете экзамен, получаете диплом. Если кто-то хочет, вот сидит Маша в голубенькой колточке, подойдите к ней, запишитесь. Группа в сентябре, если не наберется. Здесь больше 15 человек, и тогда мы уже с Александром Ивановичем все дело обсудим. И тогда можно будет это сделать здесь. А еще такая тема. Кому было бы интересно со мной ассистировать на каких-то мероприятиях, помогать мне в онлайне вести мою деятельность, узнать, как изнутри, что это может вам дать, Сейчас руку надо, да? что? Сейчас руку надо. Вы можете подумать в любом случае. То есть Мне нужен активный, мне нужен любознательный человек, актуальный. Естественно, у вас должно быть свободное время. То есть если вы учитесь там, с 9 утра и до нового ползайта 10 вечера, ну смысла нету, Понимаете? Я просто знаю, что многие подрабатывают. Вот для тех, у кого есть свободное время после учебы, я готова рассматривать. А, если вы, естественно, готовы развиваться. Естественно. Мне нужен человек, который не будет сидеть на одном месте, который готов получаться, который готов вот куда-то стремиться, куда-то идти. Конечно, почерпу смотрю обязательно. Это обязательно история. То же самое, вот, если хотите со мной дальше как-то сотрудничать, работать, а бы желательно, если бы здесь недалеко жили, но мне кажется так и есть, да, я тоже здесь недалеко живу. Вот, поэтому тоже подойдите к Маше, запишитесь, и тогда уже обсудим более подробно. А здесь мои координаты, запишите прямо себе сейчас. Это мой e-mail, графология, Москву собака и мой контактный телефон. Записывайте, звоните, пишите обязательно. Есть ли какие-то ко мне вопросы? Стоит? Да. Да. А курс стоит 9 500 в месяц? Сколько месяцев? Первый курс 5 месяцев. Если вы заканчиваете его, вы получаете сертификат с за, датами за И по окончании трех курсов вам выдаются диплом института. Сколько? Последующий курс тоже по 5 месяцев? Да, последующий тоже по 20 да, занятий. Вы подумайте, сколько вы потом в дальнейшем заработаете. Ваши вложения, ваши знания, они окупаются, поверьте мне. Взять ту же самое, я не призываю вас к судебной экспертизе. Вот у меня есть коллеги, которые больше специализируются на этом. Я больше по личным отношениям, я больше по предназначению, по HR-сферам. Тем не менее, допустим, стоимость услуги на подделку подписи 25 тысяч. Один анализ. Представление в суде еще 20, вот считаете. Заказ от крупной компании по оценке персонала, особенно на ток позициях, где уровень ответственности очень высокий. От 100 тысяч и Поэтому считайте. Частную консультацию у меня час стоит 9000 рублей, со мной пообщаться. Считайте. И то я буду повышать, скорее всего, вот уже скоро, до 15, а может быть и больше. У всех кризис, а я повышаю цены. Могу себе позволить. Поэтому думайте, решайте. Все в ваших руках. Александр Иванович уже приглашал. если хотите, больше 15 человек набираетесь, я приезжаю к вам сюда. Если нет, тогда ко мне осенью в онлайн-группу «Добро пожаловать». Через Машу. Можете записаться или через Контакт. Еще какие-то вопросы есть ко мне? Да. Я знаю, что я не выгляжу. У меня дочь ядер на Все, да, удивляются. Я не выгляжу. Могу показать паспорт да, если кто этих поделих, кому интересно. Вообще-то женщинам всегда либо 18, либо 25, в Ну, практически так. Вот, у меня такой же возраст практически. Ну, я тогда на этом буду заканчивать. Время подумать у вас есть. Контакты мои тоже. И на этом все. Если есть какие-то вопросы, подходите, уточняйте. Вам вопрос. Скажите, вам было интересно? Да. А -а -а -а. Это было полезно. А -а -а. Это будет иметь продолжение. Нет. Я я очень сожалею, что вы не смогли смотреть. У дела и срочные задачи, как всегда, и управление. Я мы очень благодарен за это. Тоже тоже выступить срочно. Время, да, но возможность тоже. Огромное, а, ну, да, пожалуйста, может быть даже более полезное специалисты у нас а мы сами знаем. И огромное спасибо за интересующие сообщения. Мы надеемся что увидеться в У нас очень широкие контакты. Мы торгимся. И развиваем их, конечно. Вопросов нет? А, обязательно, давайте. Ну, с экспертами рынка мы давно сотрудничаем. По РСПП и в ну, Ваш, конечно, директор. Я